привет это йога бодрячком и я настя бодрячкова и сегодня мы сделаем мой любимый комплекс для суставов ног который называется комплекс тибетских старцев разминка тибетских старцев и этот комплекс будет полезен абсолютно всем и тем кто хочет повысить подвижность своих суставов а также тем у кого как и у меня недавно была травма колена бедра или голеностопа поехали Для того, чтобы сделать разминку тибетские старцы, нам с вами, в принципе, ничего не нужно, кроме коврика. То есть вытягиваемся вдоль коврика, ноги перед собой. В моем случае, так как недавно у меня был перелом колена, я еще буду использовать в конце этой практики вот такую подкладочку под колено, мягкую, и кирпич. Если у вас есть кирпич, то также его сейчас возьмите, и пускай он будет неподалеку от вас. Приступаем. Руки уводим назад на комфортное расстояние, дальше плечевых суставов, так, чтобы вы могли расслабиться. Ноги выпрямляем и пяточками буквально втыкаем их в пол. Вот представьте, что вы маленькие гвоздики забили. А дальше представьте себе, что ваши стопы – это листья кинзы или петрушки. Представьте, что вы берете сейчас э -э, пучок зелени – и э, засовывайте его под кран с водой. Так вот, э, после того, как вода попадет на листики, считайте, что ваши стопы – это те самые листики. Вы будете рукой держать за стебли, стряхивая воду. Стебли не будут шевелиться, будут шевелиться только листики. Представляете сейчас, что ваши стопы – это те самые листики, а ваши ноги – это стебли. Попробуйте просто включить сейчас воображение и почувствуйте насколько движение само пойдет через все ваши суставчики. А, разминка тибетских старцев а, это конечно же прежде всего тибетская а, тибетская разминка суставов да и она как бы нам каждый раз напоминает, что здоровье наших суставов она полностью отвечает за состояние нашего здоровья по нашим суставам можно об этом много чего сказать продолжаем активно включать работу еще больше и больше посмотрите какие мелкие движения у моих стоп смотрите сейчас посмотрите на мои стопы а затем на свои и ваши пальчики должны так быстро сейчас что вы буквально не можете зафиксировать свой взгляд. Максимально-максимально. Это крошечное движение прорабатывает все мелкие подвывихи в наших суставах. В до самого крестца. Представляете, какую пользу мы сейчас делаем себе этим простым движением. Следующее. Мягко стопы разводим в стороны, затем вовнутрь, в стороны, вовнутрь, в стороны, вовнутрь. Бедра остаются на месте, колени на месте. Они естественным образом разворачиваются у нас с вами за подошвами стоп. Ощутите, как движение входит сейчас, возможно, это непривычно, именно в коленные суставы. Продолжаем. Сделайте 20 раз. 20 раз это наружу, вовнутрь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. И затем опять расслабляем наши стопы. Расслабляем наши стопы. Отлично. После этого следующее движение из тибетской разминки старцев – это мягко и при этом, естественно, позволяем ноге складываться в сторону. Стараемся, чтобы подошва стопы, чтобы подошва стопы той ноги, которую мы уводим в сторону, ложилась где-то на уровне колена. Если получается, можно повыше. После перелома моя левая нога ложилась вот так. Да, сейчас посмотрите, насколько за три месяца у меня увеличилась подвижность суставов Я каждый день делаю эту гимнастику Она для меня стала ну, своего рода спасением да, Потому что мне было сложно вообще принять тот факт, что я не могла двигаться По 20 раз на каждую ножку делаем У нас остается с вами где-то по 10 раз Продолжаем И самое главное, обратите внимание сейчас на ваше лицо да, мимика нашего лица, она повторяет, грубо говоря, мимику нашего кишечника То есть не будем заставлять себя страдать от запоров Делаем с радостью, делаем с наслаждением Осталось чуть-чуть И три И два И один Сделали в одну и в другую сторону Следующее движение Чуть выше колена кладем ногу чуть выше колена. Тут важная часть этого упражнения, чтобы нога не на коленную чашечку попадала. Потому что в этом случае мы с вами ее можем таким или иным образом повредить. То есть два варианта – или выше колена, или кладем чуть ниже. После перелома моя нога, естественно, ложилась совсем чуть-чуть. Да, вот так вот всего лишь. Поэтому мы с вами делаем так, как получается сейчас. Главное – не кладем верхнюю ногу на коленную чашечку нижней ноги. Также про себя считайте по 20 раз на каждую сторону. И главное, улыбаемся. Вы Можете сейчас не все свои зубы показывать да, в улыбке, но во всяком случае внутренне расслабляйте ваше лицо, потому что это дает команду мозгу, сигнал мозгу о том, что все хорошо, что то, что вы сейчас делаете, полезно для вас и не опасно. Ой, Осталось чуть-чуть. Еще обратите внимание насколько сейчас вам может уже стать жарко на самом деле суставная разминка старцев вещь очень мощная давайте еще по два раза на каждую сторону последний раз и оставили здесь ножку теперь пальчики рук Разворачиваем вперед, посмотрите, как сейчас мои руки стоят в естественном положении, вот в таком. То есть, если я подсогну локти, я таким образом не поврежу себе запястья, да? Это здесь очень важно. Отталкиваемся нашими запястьями, а, точнее ладонями, отталкиваемся, выпрямляем спинку, ножку верхнюю оставляем сложенной, нижнюю ножку мягко на выдохе подтягиваем к себе. Продолжаем разминку тибетских старцев. Ну, а кого тогда называли старцами? На самом деле людей, которым было глубоко за 80, за 90, а может даже и за 100 лет. Так что просто будем оптимистами, когда будем представлять себе, как столетние старцы запросто делали эти упражнения. Может быть, вам станет сейчас легче. А, это упражнение также здорово сделать по 20 раз на каждую сторону, но начинать надо без фанатизма. Поэтому от 5 до 10 раз. И самое главное, помните, поднимаем ногу на выдохе, чтобы воздух внутри нашего туловища не мешал идти на сближение ногам и туловищу. И выдох. В своем темпе, пожалуйста выдох выдох давайте еще по три раза на каждую сторону будет совсем жарко выдох а раз нам жарко значит мы потеем значит выходит все лишнее детоксикация организма то есть одни сплошные плюсы выдох выдох по-моему сейчас последний раз будет выдох отлично отдыхаем опять воткнули пяточки в пол и расслабляем расслабляем наши листья кинзы петрушки укропа кто что любит может быть это будет базилик у вас выбирайте на свой вкус расслабляем расслабляем стопы как следует как следует прям почувствуйте как движение входит в ваши бедра через ваши пальчики ног посмотрите на них и поймите что вы уже не можете сконцентрировать на них ваше внимание это то что нужно можете даже закрыть глаза Чувствуйте, чувствуйте вибрацию сейчас, которая в ваших стопах происходит Отлично, но это еще не все Продолжаем Давайте правую ногу сейчас поверх коленочки, коленные чашечки Выше коленной чашечки левой ноги или ниже, как у вас получается Но комфортнее будет, если вы сможете ее поднять чуть выше Потому что следующее движение, как вы понимаете, будет самым интенсивным Мягко с выдохом подтягиваем нижнюю ножку к себе, сгибаем ее в колени и пяточкой направляем к ягодице. Я не ошиблась. Приподнимаем, сгибаем в колени, пяточкой касаемся ягодицы. На выдохе. Выдох. Пробуйте. Можете увидеть, что у меня левая нога не достает до ягодицы. До перелома мне э, это удалось за месяц занятий. Сейчас после перелома я восстанавливаюсь, конечно же, медленнее Вот за три месяца у меня от абсолютно прямой ноги вот такой результат Значит, у вас может быть все еще быстрее, чем у меня Выдох Продолжаем Давайте еще по три раза на каждую сторону Не будем сразу себя 20 раз загонять Вообще загонять себя не стоит, только если вы не чувствуете сейчас в этом некую физическую потребность. Потому что также через движение интенсивное мы можем с вами избавляться от стресса. Поэтому слушайте себя, если хотите, сделайте побольше. Ой, последний раз. У меня, сейчас говоря, с математикой так себе. Опять расслабляем ножки, расслабляем ножки, расслабляем. И теперь поправляем плоть ягодиц и усаживаемся плотнее на наши тазобедренные косточки. Левая ножка лежит прямо, правую ножку берем сейчас и кладем в сгиб левого локтя. Вот таким образом. И мягко, прям как ребеночка, начинаем из стороны в стороны покачивать. Мягко-мягко. Посмотрите сейчас на свою замечательную коленочку, которая у вас есть, которая сгибается. И это уже повод поблагодарить свое здоровье, поблагодарить вселенную за то, что все так хорошо и есть ножка, отлично, следующее движение, обнимаем двумя руками нашу ногу, приподнимаем локоток повыше и вдох, выпрямляем спинку и прижимаем к грудине прямо ножку, прижимаем, как самое драгоценное, что у нас сейчас есть, глазки можно прикрыть, от копчика до макушки вытягиваемся наверх, прям качнить корпус, Отлично, мягко опускаем ножечку вниз и стараемся колено поближе ко второму положить Насколько получается, я в практике определенное количество лет И то видите, сейчас коленка коленки не касается, да, я тоже просто человек Есть люди, у которых гораздо глубже э, развиты суставы Это тоже зависит от нашей некоторой природной данности Вернули мягкую ножку наверх. И теперь берем одноименной рукой, то есть правая рука, правая нога. Разворачиваем колено ровно назад. И мягко вот такие движения по полукругу. Назад, назад, назад. Бедро. И еще раз. Назад. Угу. Прям как будто мы с вами сейчас оттягиваем ножку нашу назад, насколько получается. Отлично. И еще раз сейчас пяточку упираем в живот и мягко направляем нашу коленочку в пол. Нижняя ножка у нас сейчас левая. Пальчики подтягиваем на себя, вытягиваемся наверх. Отлично. Мягко выпрямляем правую ножку. А опять вспоминаем про нашу зеленуху. Намочили листики, чего вы там любите, и встряхиваем ножки. Прикройте глаза сейчас и вниманием пройдитесь по вашей левой и особенно по правой ноге. Почувствуйте, есть ли разница. Если она есть, этой разницей прямо вот займитесь сейчас. Ощутите, в чем она, какую разницу вы чувствуете. Она легкая, длинная, насколько она разная. В общем, все ваши ощущения тела сейчас очень и очень важны. Дайте себе еще несколько мгновений. И затем мы продолжим на другую сторону. Продолжаем с нашей левой ножкой. Что мы делаем с вами вначале? Берем нашу дорогую ножку и помещаем ее серединой стопы в правую, в правый изгиб локтя. Мягко-мягко раскачиваем, баюкаем, люлюкаем, улюлюкаем нашей ноге, нашей коленочке. У меня очень интенсивные ощущения сейчас в ноге, поэтому если вы тоже испытываете сейчас много ощущений в бедре или в колене, я вас очень хорошо понимаю. У меня это все есть. Левая ножка у меня требует вообще особого внимания к себе сейчас. И я ей стараюсь это дать. Принимаем эти ощущения. Следующее. Приподнимаем нашу голень чуть выше. Обнимаем себя двумя ногами. Руками на вдохе выпрямляем спиночку. И прижимаем, насколько получается, нашу ножку к области груди. Качнулись чуть вперед. Вернулись. Еще раз чуть вперед. И затем вернулись. И с каждым мгновением прям чувствуете, как нога все ближе и ближе. Бедром своим, голенью приближается к вашему туловищу. Прям всю боль, которая сейчас идет через суставы. Там очень много всего возможного. Я это хорошо знаю. Просто принимайте ее. Благодарите ваше тело за те ощущения, которые оно вам дает. Угу. Следующее наше действие. Мягко ножку опускаем вниз. И из этого положения, вы помните, как у меня двигалась правая нога, посмотрите, как двигается левая, да? Мы с вами в абсолютно сейчас, я думаю, можем быть равной позиции или у меня даже больше работы, чем у вас. Стараемся эту ногу опустить вниз, коленочка к коленочке. Насколько получается? Принимаем. Любое положение нашего тела, насколько бы несовершенным оно нам не казалось, принимаем его абсолютно спокойно. Это и есть важная часть йоги, это и есть йога. Принимай сейчас себя таким, какой ты есть. Отлично. Берем нашу ножку, и сейчас левая рука, левая нога, коленочка назад, мягко выдох. Выдох, по полукругу движемся, назад, назад. Еще движим ножку назад, назад, остались сзади, прям можно двумя руками себя за подошву стопы взять, сейчас спинку выпрямляем ручками, двигаем, помогаем двигаться ноги назад, и теперь берем нашу левую ножку, пяткой направляем к области живота и стараемся опустить коленочку вниз. Можно прям еще раз отмотать, посмотреть разницу между моей правой и левой ногой. Посмотрите, эта разница реально есть. Эта разница реально есть, но я буду продолжать работать над своей ногой, заботиться о ней, и вскоре прогресс будет колоссальный. Я это уже точно знаю. Затем мягко ножечку вытягиваем вперед. И расслабляемся и опять расслабляемся с вами прям как следует как следует как следует отлично далее возьмем с вами кирпичик и я возьму под колено так как сустав еще у меня только восстанавливается я под колено себе под левое устанавливаю вот эту вот прокладочку да которая помогает мне чувствовать себя комфортно на колене она помогает мне чувствовать себя комфортно а, находясь на колене и кирпичик ножки разводим на ширину бедер кирпичик устанавливаем между а, нашими пяточками и наше действие будет такое встанем с вами сначала ровно а, а, ровно плечевыми суставами над ладошками угу. а, затем Почувствуйте ваш кирпичик, зажмите его мягко-мягко без усилия вашими подошвами стоп, затем мы мягко опускаем таз назад, угу. усаживаемся на кирпичик и стараемся насколько получается равномерно усадить наш таз на кирпичик. Ощущения могут быть очень разные сейчас у вас и в подъемах стоп, да, потому что они очень хорошо здесь работают пальчики ног вытягиваются назад и в коленях в правом честно вам скажу ничего не чувствую в левом чувствую очень много всего конечно же ощущение тазобедренных суставов будут. следующее действие мягко ручки уводим с вами назад за наши подошвы стоп и в этом положении вытягиваем наш копчик чуть вперед приподнимая таз но не отрывая его от нашего кирпичика и следующее движение. Приподнимаем таз наверх, включая корпус в эту работу. Усадили таз. И мягко после этого, прокручиваясь тазом на кирпичики, опускаемся мягко вниз. И расслабляемся в этом положении. Опус позволяем плечам опускаться вниз полностью, насколько получается отдыхаем на вдохе поднимаемся наверх и мы завершаем наш комплекс с вами простой позой или сукхасаной на санскрите она называется на кирпичике будем сидеть сейчас я подвинусь к вам поближе чтобы было лучше видно я располагаю Кирпичик вот таким образом Располагаю а, ровно под своими бедрами Так, чтобы мои косточки седалищные Ровно, равномерно распределялись по кирпичу И следующее действие Мы вот таким образом с вами скрещиваем ножки В области, запе... в области щиколоток, конечно же И позволяем коленочкам мягко расходиться в стороны Чуть толкаем корпус вперед Руки кладем на коленочки и вытягиваемся от копчика до макушки. И благодарим себя за практику, за время, которое мы себе смогли уделить, подарили себе это время. Можно соединить указательные большие пальцы в гиан мудру самая распространенная мудра в йоге, мудра сосредоточение. О мудрах мы обязательно отдельно поговорим на мастер-классе о мудрах. Разобьем его, скорее всего, на несколько частей, потому что он достаточно большой. Я с радостью поделюсь этой информацией на канале Йога Бодрячком. Хорошего вам дня. Любите себя. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, нажимайте колокольчик и, конечно же, подписывайтесь на канал Йога Бодрячком.